Привет! Когда говорят о маркетинговых коммуникациях, о работе с целевыми аудиториями, то обычно сразу начинают думать либо о новых клиентах, либо, может быть, о существующих клиентах. Но очень часто забывают о том, что есть еще одна целевая аудитория – это сотрудники компании. Вот о важности работы с этой целевой аудиторией, о важности построения внутренних коммуникаций мы поговорим в этом видео. Если в компании есть HR, либо менеджер по работе с персоналом, либо целый отдел по работе с персоналом, то задача построения внутренних коммуникаций, она, как правило, как-то решается. Маркетинг здесь вовлекается с той точки зрения, что вот Точно так же, как формируются ценности, месседжи, которые нужно донести рынку, донести клиентам. Вот Точно так же все это нужно и сформировать для целевой аудитории, это сотрудники компании. Конечно, есть люди, которым достаточно вот хорошей заработной платы, и все, они готовы работать. Но в большинстве случаев человек это существо социальное, и нужно вот это чувство сопричастности, чувство вот то, что мы делаем одно какое-то общее дело. Я думаю, вы встречали в своей жизни знакомых, которые объясняли свое нежелание уволиться с какой-то компании следующим образом, что да, здесь не очень высокая зарплата, но здесь очень хорошо относится к людям, здесь очень хорошее взаимоотношение в коллективе. И вот мотивация неувольнения, она идет из-за того, что вот сложилась очень комфортная атмосфера вот в этой микросреде, либо в отделе, либо, может быть, в целом в компании, если это небольшая компания. И я уверена, что точно так же вы встречали в жизни людей, которые говорили, что мы уволились, потому что вот здесь ужасные отношения в коллективе. Внутренние коммуникации, они во многом помогают создать вот эту внутреннюю корпоративную культуру и сформировать хорошую атмосферу в коллективе. Сегодня требования к внутренним коммуникациям, можно сказать, что они усилились, потому что на рынке появился новый тренд. Это удаленная работа. Вот если команда частично, либо полностью перешла на удаленку, то в этом случае очень важно простроить новые процессы, создать новые формы общения, или может быть даже построить какие-то новые традиции, потому что если этого не делать, команда может не так уж эффективно работать. То есть в случае с удаленкой важно не только организовать удаленное рабочее место, дать доступы во все корпоративные системы, но еще очень важно именно простроить вот эту форму взаимоотношения с сотрудниками, Субтитры я сегодня наблюдаю по некоторым знакомым, которые перешли работать на удаленку, вот что им стало некомфортно работать именно из-за внутренних коммуникаций. И что интересно, когда их спрашиваешь, а почему вы не говорите о своих проблемах, очень часто люди отвечают, а нас не спрашивают. Вот тоже важный момент, что вот во внутренних коммуникациях нужно создать атмосферу, чтобы сотрудники имели возможность высказывать, говорить о своих проблемах, говорить о том, что их не устраивает, и чтобы они не устраивает чтобы они понимали что их услышат потому что когда сотрудники работают удаленно их не видно и выявить проблему практически шансов нет при помощи внутренних коммуникаций каждый бизнес будет решать свои какие-то задачи но можно выделить несколько универсальных целей которые подходят любой команде ну, первое, это информирование о том, что происходит в компании, какая сейчас ситуация, над каким проектом мы работаем и так далее. Второе, что стоит отдельно выделить, это сделать так, чтобы сотрудники не получали слишком много сообщений и не отвлекались на ненужную им информацию. Третье, это при помощи внутренних коммуникаций формируется корпоративная культура. И четвертое, что стоит отдельно выделить, это нужно создать атмосферу, чтобы сотрудники могли высказывать свою точку зрения, говорить о своих проблемах и понимали что они будут услышаны можно выделить следующие цели внутренних коммуникаций единство сотрудников приверженность компании увеличение производительности и качества работы использование в работе новых технологий если говорить о каналах коммуникации, то понятно, что сейчас в онлайн очень много возможностей, активно используются мессенджеры, создаются корпоративные чаты, и это очень эффективно. Я знаю одну компанию, это скорее не малый бизнес, а скорее компания средних размеров. Так вот, они создали у себя в компании чат-бота для новых сотрудников, который отвечает на стандартные вопросы. А менеджер по персоналу, она уже уделяет внимание непосредственно персональному общению и отвечает на индивидуальные вопросы. Вот такой вот пример, когда для внутренних коммуникаций используют чат-бота в мессенджере. Естественно, можно использовать и мейл это тоже работает. Главное, чтобы это было вот в меру и не было похоже на спам. То есть вот все принципы директ-маркетинга они здесь абсолютно применимы. В отношении email-рассылок расскажу одну историю. Я работала в одной компании, и там была такая традиция, поздравляли сотрудников с днем рождения именно по электронной почте. То есть в день рождения на всю компанию приходило письмо, где поздравляли конкретного сотрудника. И вот однажды секретарь, которая формировала и отправляла вот такие письма, она заболела и не успела никому передать эту задачу. И вот одна девушка в компании, она не получила поздравления. Вы не представляете, как она расстроилась. Ее все успокаивали, объясняли, что это просто случайно так получилось, это стечение обстоятельств. Она этому не верила, решила, что ее в этой компании не любят, к ней вот плохо относятся, и в итоге через несколько месяцев она уволилась. То есть я к тому, что все люди очень разные. Вам кажется, что может быть что-то это мелочь, но для какого-то человека это может быть не мелочи. Вы никогда не знаете, как человек прореагирует, если ему вот не дать должного внимания когда внутренние коммуникации работают то может показаться что вот это не важно это то на что сотрудники не обращают внимания. и порой важность вот этих процессов можно увидеть только тогда когда вот эти процессы дали сбой то есть например сотрудника какого-то о чем-то не проинформировали что-то ему не дали и вот вы видите реакцию этого человека и тогда вы понимаете что внутренние коммуникации это действительно важно еще следует обратить внимание на такой момент, что нужно выстраивать баланс между личным общением, вот персональным и общением онлайн. Особенно это важно для команды, которые работают удаленно. Если команда работает в одном городе, очень важно планировать и все-таки встречаться, встречаться в реале. Если команда разбросана территориально, ну тогда планировать хотя бы, допустим, зум-сессии, вот там, где есть видео, там, где есть визуальный контакт, чтобы люди видели друг друга, потому что это очень многое дает. Еще раз хочу сделать акцент, что внутренняя коммуникация – это то, что нужно отдельно продумывать и прописывать. Если в компании есть менеджер по работе с персоналом, либо отдел по работе с персоналом, то, как правило, процесс коммуникации – это их задача. Маркетинг здесь привлекается в том плане, что вот нужно прописать вот эти ценности, месседжи, которые нужно донести сотрудникам. Вот Точно так же, как компания, продукт продается рынку, точно так же компанию нужно продать сотрудникам, сформировать нужный имидж, и нужное позиционирование. Если отдела по работе с персоналом, либо специалиста, вот такого нету, то вот и процесс коммуникации, и прописывание коммуникации, вот это вот все вешается обычно на маркетологов. Очень часто такое бывает. Правильно это либо неправильно, это уже другой вопрос. На самом деле это реалии, то, что происходит на рынке. Хорошо, когда в процесс внутренних коммуникаций вовлекается еще и руководитель. Это очень много дает, вот когда сотрудники получают что-то еще и от руководителя, компании какие-то сообщения и отдельно хочу акцент, сделать акцент на том что если компания работают удаленно то здесь к внутренним коммуникациям повышенные требования то есть их еще более тщательно нужно продумывать поделитесь в комментариях была ли эта информация вам полезной ставьте лайк если вам понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока